здравия друзья на связи мошкин владимир сегодня я хочу с вами поговорить еще раз о криптовалюте и поделиться своим результатом я вот вам покажу сейчас конкретные цифры тем кто что-то там до сих пор еще не верит как это работает не понимает 17 декабря с того дня когда я купил тысячу монет криптовалюты призм Теперь о результатах, да? То есть 17 э, и как я сказал, декабря я купил тысячу призм. Э, вот мой кошелек. На сегодняшний день у меня на кошельке 2229 призм. Э, если быть точным, то 1043 призм э, я купил. То есть э, 2229 девять. 90 минус 1043 призм, которые я купил. То есть 1186 призм еще не закончился. Через неделю только 17 января будет месяц, как э, я пользуюсь кошельком призм. То есть у меня уже набежала пара майнинга плюс реферальных вознаграждений за построение структуры и сети 1186 долларов. Давайте посмотрим, сколько сегодня курс доллара сегодня. 57 рублей. Курс доллара посчитаем, умножить на 57 рублей. Получается, что я заработал просто на криптовалюте за недели то есть через 7 дней будет месяц 17 января 67 653 рубля причем как бы налегке это дело вот отличный результат за три недели 65 тысяч рублей прирост то учитывая что это праздничные новогодние дни там активность людей минимальная <coughs> Вот мой личный, это вот кошелек, да, а это вот личный кабинет. Видим транзакции, видим, чтобы вы понимали, что это все верно. ,24 сотых призма РФ, реферальные прописаны. Вот они отображаются, то есть сегодня 10 января 2018 года. То есть Антон Зазул... Покупал себе призмы, положил на свой кошелек, и мне обменник заплатил э, реферальный бонус, ну небольшой такой, но приятный. На, за три недели моей работы у меня было 44 реферальных бонуса, э, разные, вы видите, 104 и призма и 31 призма, 4, и 3, и 1 призм. Всего у меня 534 человека в структуре. Давайте еще раз нажмем обновить. 534 это было вот, ну, 5-10 минут назад, когда я начал записывать ролик. Обновляем. Видим, что вот 535. То есть прямо в режиме реального времени, там каждые 10 минут регистрируется как минимум один человек. <coughs> И э, заходит в призм. Это всего лишь показывает у меня до седьмой глубины. Потому что до седьмой глубины платится партнерка. На самом деле в структуре уже больше нескольких тысяч человек. Хотя я всего пригласил 27 человек. Всего лишь 27 человек я пригласил. А структура, как вы видели... 535 уже человек за три недели вот так вот работает криптовалюта то есть ну прямо на молниеносно э -э, двигается развивается причем вот эти люди с первой линии но ну, это не какие-то там э -э, сетевики с больших с каким-то стажем которые там со структурами людей это обычные люди такие же ну как бы наемные работники которые там кто-то служит кто-то где-то работает кто-то строит там то есть кто-то на железной дороге работает. То есть обычные люди. И вот здесь, нажав на весы, вы можете посмотреть, сколько человек купил, сколько продал призм за все свое время участия в призм. То есть, вот видим, что Евгений приобрел на девять сорок. Девять тысяч восемьсот сорок один призм. Антон 5 призм сто один девять 1895, 108, 109, 535, 120, 155. Видите, то есть как бы ну, примерно, да, видим, что 60% людей пользуются кошельками из тех, которых я пригласил. То есть другие по каким-либо причинам, либо просто им это стало в какое-то время неинтересно, либо нету средств, денег, да, чтобы пользоваться, кошельком на него закинуть и так далее. Но пользоваться призм очень удобно и держать деньги лучше, чем в банке, э, надежнее. Никто у вас, никакие приставы не арестуют, никакие счета, ни с борьбой с терроризмом никто не будет заниматься там э, и арестовывать ваши деньги, подтверждать откуда они у вас появились. То есть всем предпринимателям, всем людям рекомендую просто хранить свои деньги в призм на своем электронном кошельке. Потому что они, вот видите, постоянно растут. Пока я с вами разговариваю, у меня уже прибавился один призм. И как же он здесь, получается, растет? То есть каждый из вас является, по сути, центральным банком. То есть как только вы завели себе кошелек, и положили на него от одной монетки лучше всего ложить 100 монет потому что вы получаете все привилегии при 100 монетах то есть реферальные бонусы получаете скорость майнинга у вас ну, начинает вот так вот хотя бы видимо расти медленно и так далее то есть рекомендую всем как минимум 100 монет купить но ну, это немного там порядка 6 с копейками тысячи рублей <coughs> вот табличка есть формула расчета призм и давайте посмотрим сколько мои 2229 монет на сегодняшний день мне приносят прибыли и можем сравнить сколько бы это приносило в банке я вот здесь уже вел 2230 округлил да там надо 10 центов видим что 90 тут до 10 центов округлим В моей структуре уже, то есть э, рост ваших монет, скорость ваших монет зависит от вами проделанной работы. То есть если вы никому ничего, вот если бы я просто был один и купил монеты, мне бы просто было 0,18% в день. Умножаем на 30 дней, получаем э, 0,18% на 30 дней, 8,3%. 24 5,4 процента в месяц такие проценты в банке э, будут в год то есть если вы положите э, 1000 долларов ну или вот 2000 призм 2000 долларов 2230 долларов но так как э, я положил 2230 вернее у меня уже набежало 1000 положил э, вот такая скорость это в день монет то есть у меня идет прирост 8,75 монет это когда у меня 1000 на кошельке то есть вот такой прирост то есть 8 монеточек я получаю но это при том случае если я один да? Из-за того, что у меня в структуре уже люди с кошельками, с призмовскими, их тысячи. И у них уже, я знаю по статистике, ну, по потом количеству людей, которых я знаю, и они делились, какие суммы они в кошельки положили, то у меня уже больше 100 тысяч монет вообще в структуре у людей. Это за три недели. Соответственно, у меня есть повышающий коэффициент за мою работу. За то, что я рассказываю о призм. И э, люди пользуются этой криптовалютой, этими кошельками. У меня коэффициент повышающий не единица, как изначально был, а 2.77. И у меня получается прирост 11 монет в день. 11 монет в день э, давайте посчитаем 11 монет умножить на 57 рублей 627 рублей в день у меня идет доход из-за того что у меня просто в кошельке 2230 призм находится ну как бы немного много ни мало уже можно в принципе интернет оплачивать, сотовую связь ежедневную и ну, что-то кушать ну, в магазине, накупив там и что-то сварив дома ну, в достаточном количестве. То есть плюс у меня еще деньги в кошельке сами вот эти не уменьшаются, то есть они есть. да. Более интересно это посмотреть, посчитать за месяц. Да? За месяц получится, что у меня вот коэффициент 2.77, 2230 монет. 333 доллара 56 центов. 333,56 умножить на 57. Мы смотрели курс. Итого 19 тысяч в месяц. Мой кошелечек да, вот, с двумя тысячами тридцатью монетами приносит девятнадцать тысяч рублей. В принципе, это у нас в Красноярске ну, такой средний доход человека, то есть который ходит на работу каждый день. То есть я уже не хожу на работу, да, но ну, как минимум 10 лет. Работаю сам на себя, занимаюсь саморазвитием, оздоровлением, правовой грамотностью и вот, изучением различных современных правильных технологий и <coughs> финансовых систем. Вот такой прирост, вот такой доход э за 3 э недели. Это при учете того, что я всего купил тысячу монет, то есть на там 60 тысяч тысяч рублей я купил монет. Так что, ребята, выбор за вами, какой криптовалютой пользоваться. Призм это стабильная криптовалюта, она постоянно стабильная, у нее нету там провалов, падений, каких-то диких ростов и так далее. Поэтому подключайтесь, добавлю в свои чаты, где происходит обучение, где происходят несколько раз в неделю вебинары, в городах проводятся семинары вживую, то есть в разных регионах. У нас команда с разных стран, с разных регионов России очень динамично развивающийся, я вот ваш своими результатами вам показываю. То есть если вы придете к нам в команду, а вы однозначно сделаете правильный выбор, и получите все знания, все инструменты, роботизацию, и ваша страница в социальных сетях будет приводить вам большой трафик людей, Люди будут пользоваться криптовалютой, кошельками. Вы их будете просто регистрировать, подарить им э, монетку. То есть здесь именно важно то, что каждому приглашенному просто переводите монетку и он становится у вас в структуре. То есть чтобы что-то получить сначала нужно что-то ну, отдать. Здесь э, в призм работают законы вселенной. Если кто-то в этом э, ну, понимает. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.